У меня что-то телефон тупит, если делаю запись экрана и запись с этого дрона он что-то лагает. Видимо, старый все это глючит. Мне F2 приехал еще один, вообще у него такие не видел. То есть он может здесь в какой-то момент, как будто спутники отключаются, он просто начинает дрифовать метров 30. Потом подключается, вот такие глюки. Зато камера не дрожит нормально. Подъезд воде. Не дрожит у него, да? Нет, ну обычно камеры бы, юшки, что, -то, что, -то, что -то, вибрация такая. На последний приехал не было этого. Ты сразу в спорт и вот туда. В высоте там 120 вышить особо не надо. Чуть-чуть правее получается. Ну, так, чтобы дороги потом не сошли. Компусси не видишь, он не летит прямо. Зачем спутников мало? У меня там под 23 ловит обычно. Не, не страшно. Чуть -чуть ну вот вдоль вот этой примерно черной полоской, а -а -а. бровка. Вот вдоль нее примерно так. На дорога, да, там? Понимаю, а, слева, если что, прогуляемся, да, поэтому не проблема. Потому что связь не пропала. Да, только я думал блин жалко что это продал продать. да его получается 11 да, да продал по старым ценам уже да нет конечно за 27 продал приехал так очередь на дрон понимаешь я не знаю как продавать я у меня был фильм я продал его а он сейчас 50 стоит я за 20 купил, за 21 а сейчас 50 неплохо сейчас ценники там да Доллар. китайцы, они просто, видишь, борзеют. Доллар-то понятно что подорожал-то на 20-30%, на но цена-то увеличилась в 3 раза, в 2-3. Подсарховато еще. Ну, возможно, Попарается. заработать -то. Да, еще написывают, не давай, покупают, ну, от 5 штук скидки тебе сделаем. Давайте, я лучше просто паузу возьму. Сейчас все устаканится, да. Сколько я, месяц, 2-3, полгода, не знаю. Да. Я думаю, к лету более-менее устаканится уже. Короче, вдоль дороги где-то Почему над дорогой. Не-не, правее Связь пропадет, да. Совершенно немножко так уходит. Вот так, да. с горизонтом, как обычно. Да, Хотя да, его ну... после того, как там весы ручно откалибровать немножко. На второй батарейке его начинает нормально. Угу. У меня вчера вообще после второй батарейки, как я поставил, вообще идеально работает горизонт. Первый раз, кстати, За вот. За две, да, сейчас а, у меня еще две батарейки есть, ну, сейчас вторым слетаем уже. Видео, не Вообще, ни раз такого у меня не было. Обычно даже, ну, по чуть-чуть заваливается все равно горизонт всегда. А вчера прям, я на него так блядь, это ты? Точно ты? Слушай, вот да, вот. Чего не сделать вот так? Они же знают об этих проблемах, когда я выпускаю его в серию. Они же его тестируют тоже. Ну что за... Ну там же первый же комментарий обычно под каждым дроном. Все идеально, только завал. Все идеально, только завал, как бы. По факту, блин, ну, понятное дело, что, как бы, бюджетка, что от него можно требовать большого. С а другой ну, стороны, так, сам теперь. по себе дрон неплохой. Есть дешевый, который горизонт не валит. Ну, вот и все, меня же не заваливает. Да у меня вот сам первый, который просто взял, чтобы понять, что такое дрон в руке подержать, это был, и, вот, SG 907 Max. Угу. Вообще, пон... я даже не знал такого слова, завал горизонта изначально. А я... У них разные камеры еще бывают. На ну него камера такая, как, знаешь, в телефонах там двухтысячных там 0,3 мегапикселя это, там. Они Некоторые... <свят> видео они снимают плюс-минус одинаково, а вот фото есть. У одних снимают отлично, просто прям в 4К, вот как вот на телефоне uh -huh. хорошо я имею в виду снимает фото. а на другие как повезет. То есть они как какого этого самого производства закажут. А на других бывает такое, что просто. Ничего спорта. Чего-то медленно летит, 6.4, при этом вроде спорта и жим. Ну тут вроде с ветром сейчас летит. Сейчас ветер, да, видимо, встречный. Ну, 5 метров в секунду порыва. Mm. Ну 6 если мало, я летел сейчас было 8 минут. Ну я вчера разогнался, где-то до 11. Но при этом это было чуть-чуть ну, по ветру, так сказать. Он был такой полубуковой, полупопутный. Mm -hmm. А вот по, вет... по ветру я вчера еще... На третьей попытке летел где-то, там да, у меня вот где-то около 5, он иногда даже до 4 опускался, но он бросал. Но Вчера там где-то до 10 метров в секунду порывы были периодически, а так ветер был где-то около 5 метров. Ну там 4-5 показывал. Не, ну сейчас ты по, по этой программе там... У меня по другим программам показывают, там плюс-минус там где-то. У всех по-разному, 1-3 метра, 2-4, что-то... Основная теперь не работает, да. Говорит, извините, ребята, вас опрокинули. Наказание такое. Ага. Ну, самая при этом оптимальная программа была. Подвес вообще, да, своей жизнью живет. То влево, то вправо, да, да, он то вверх вниз, уже так, что вообще перестанет реагировать, и вот так вот, ну. а да, и он уже кривой возвращается, да, да меня... бывает, дергать, блин, уже сам уже куда-то долбится вот так вот, если ни на что не реагирует. Не, кстати, у меня он а, не дергается сам по себе, вот я, ну читаю, ребята, показывает видео, многие дергаются. у меня вот такого ни разу не было, чтобы он дергался, он просто станет криво куда-то вверх, туда или вот так и, и вот так и возвращается все все время, и там уже, вот первый раз увидел сообщение наконец про два километра. Uh -huh ни разу не летал М -м, напряжение 1,5 блин, да, у меня такой запас длинный, а, автоваз раз включился да угу. ну, вот, по низкому питанию да, все. Работает. подвес не реагирует да. все, сдох Слушай, ну, сейчас вернется, давай попробуем высоту поменьше там, на 80 метров полетим угу. туда же сейчас и подвес получше будет да? сейчас он вернется, посмотрим даун-даун он, он. он землю сможет и все подогреть, подогреть немного о, же чуть-чуть. О, вернулся. Давай я чуть-чуть на -чуть. да. дефлекторе ну, Вот назад летит 11 метров в секунду. По ветру. По ветру, да. Хотя я смотрел, без ветрия у ребят летает, вроде десятку берет легко. Хотя каждая модель видимо по-своему. Наверное, батарейка просто основная стояла замерзнула. Как ни странно, подвес отжил полностью. И ровно? Да, и почти даже ровно стал. Сначала он там в космос начал смотреть, куда-то там. Видимо, связь поймался спутником. Такой, все. Буду работать адекватно. Ну, даже спутники появились. Низкий заряд батареи. там уже бразильцы пишут это, можно на наши язык перевести дистанции. я говорю, да пользуетесь а русский? ну какая вам разница мой. английский, русский один хрен, вы не тот, не тот не знаете некоторые <звы> <звы> единственное, что меня в них раздражает это скорость спуска один метр в секунду <звы> до 5 хотя бы сделать потому что вот этот Дима, подписчик там, он писал, что 800 метров они там а, там у меня делает. вообще отключился возврат домой интересно а подсоединен лимит дистанции он, он тебе сделал не посадку, а лимит дистанции он в 30 метрах просто ограничился а -а -а. Сейчас еще полетаешь, он тогда полетит уже без возможности включения. Что а, что-то подвесы на колбасе. Да. А, он опять завис. На каждое нажатие там, через секунду где-то экран появляется изображение. Это телефон у меня потупливает потому того, что вот это приложение для записи, оно живет достаточно много угу. Давай с моим телефоном, сейчас у меня это на шикая Шика из сегодня оно не... Возврат домой О, Я вчера на одну сороку пытался тоже поохотиться, когда уже последняя батарейка была но... Разбегайтесь, кожаные ублюдки, низкий заряд батареи